в письменном виде у врача, сегодня отдал ему заявление в письменном виде. Но я думаю, что это бесполезно. То есть, я уже столько ему заявок попередавал, все тухнет, угасает, никто ни на что не реагирует. Костюмов нету, бейджиков нету, ничего нету. Ну вот я тебе вкратце, я надеюсь, ты пишешь наш разговор? Да-да-да, начал записывать. Ну, вот спрашивай, что тебя еще интересует, давай. По-быстрому, потому что очень много звонков надо мне. Я тебе говорю в это. Выходи, выходи на уполномоченного по правам человека через своих соратников. Звони соратникам, говори, чтобы собрались там, я не знаю, написали, собрались, сходили, встретились живую с уполномоченным по правам человека. Нарушаются права человека в, в, в, в такой-то больнице. Требуем провести вне планы. Я проекта. понял. Я понял. Сейчас отзвонись, попрошу. Я понял тебя. И требую прокурора вызвать, чтобы прокурор пришел. Прокурор, прокурора, вот сейчас попробую отзвониться 112 на завтра, сейчас уже все закрыто, бесполезно. Я отдал сегодня заявление этому главврачу с просьбой, чтобы предоставили мне прокурора. Но я так понимаю, что ничего никто предоставлять не будет. Неважно, требуй. Используй свои права. Я требую, я требую. Антон, ты ж меня знаешь, я как бы не ломаюсь, не гнусь на своем. Ну, спрашивай, что тебе еще интересует. Апелляцию отправили? Апелляцию, ну, я ее вчера отдал, отправили, не отправили. Не знаю, но я им сказал, день срока осталось. Я думаю, что отправили. Кому отдал? Светлане Михайловне. Скинь не ее контакт. Да, да. А я. Дело в том, что у меня нет ее номера, я не знаю. Ну, ну, мы, с ней общались, не, мы с ней общались несколько лет назад, потом она пропала из видимых полей моих, и где она, что она, не знаю. В телефоне, может быть, она ко мне и звонила, но у меня не отражается, записи ее нет. Ну, найдем, я думаю, что найдем. Найди мне контакт сбрось, мне, мне интересно, судьба апелляции. Я, я понял тебя, конечно, найдем. Ну, давай, Антон, если чего, там, звони, сообщи, слушай, у меня просьба к тебе, скинь мне смс-очкой, э, статью, номер статьи э, Федерального закона о психиатрии, где сказано, что помещение в психбольницу только по собственному письменному согласию. Mm -hmm. well, сейчас... сейчас найду, скину. Ну, она. Ну, ну, все, давай, больше у меня просьб нет. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо тебе большое за помощь, ты мне очень помогаешь. Благодарю тебя. Тебе что, телефон на два часа только дают вечером? Да, да, вот в шесть вечера взять. Ну, когда, когда, когда кто-то там, до полдевятого, до девяти. Ну, ну, у, тебя, у тебя хорошая ситуация, мне два раза в неделю, две минуты только давали. Ну, Антон, я, насколько понимаю, что везде командует начальник отделения, зав. отделения. Как он скажет, так оно и делается. Да, Потому что он совершенно. мне сам сказал, это моя команда, я ее такой дал. Ну, вот такая фигня. Хотя я его попросил, говорю, дай мне телефон, чтобы у меня два часа было днем, два часа в ответе. Ну, пока реакции нет. Кто у вас там губернатор? Фамилия, имя, имя, Голубев. Ну, вот он назначает главврача психушки. Понятно. Я понял тебя. Ну, ладно, Антон, я тебя понял. Давай я сейчас отзвонюсь народу, сообщу, чтобы по правам человека Давай, спасибо тебе, Да, и попросить. это попроси народ, чтобы приходили к тебе и требовали свиданий. И обязательно, чтобы у каждого на руках была вот эта... образец. Да подожди, дослушай. Смотри. Дослушай, важная информация. Дослушай, пожалуйста, Игорь, не перебивай. Я тебе важную информацию говорю, ты начинаешь меня постоянно перебивать. Говори, говори. Попроси, чтобы народ приходил и требовал свиданий, и чтобы у каждого на руках была вот этот образец доверенности, который это либо и тебе, и любовью присылал. То есть, чтобы самое главное, это, это заверенную доверенность, как, там заполненные данные, чтобы они ну, расписались, готовые, да? чтобы тебе передать, прям ты при них же расписался, и тут же главврачу типа это, на тебе, на заверение. Вот теперь меня послушают свидания по области. Запрещены в больницах совсем, со вчерашнего дня. Все, что ты мне сказала, ну, бессмысленно. На... Свидания запрещены, кто только за... передачи, все. Кто, запр... кто запретил? Ну, откуда я знаю, кто запретил? Я так понимаю, что распоряжение Голубева. А, требую ознакомиться. тебя. Что... <связывая> Эй, зачиню, ботела, Антон, я все требую, но им насрать на мои требования. То есть они ничем не подтверждают. Сегодня, да? Ничем, да. Сегодня беседовал с лещущим, так сказать, врачом, это бойка СА, ну, сказал, он мне сказал, что тебя долго держать не будем, скоро выпустим. Так это не так, пока не знаю. Но есть надежда. Что... Ну, это, скорее всего, из общественного резонанса. А вы, вы, ты не ну, уточнял? Все, подожди, да. подожди. Это, скорее всего, из общественного резонанса. Ты не... попробуй уточнить, скажи, это, как выпустят, признают это больным или здоровым. Какие у них Завтра, завтра, Антон. Он угу. мне информацию дает дозированное, все не выкладывает. Я начал спрашивать, он мне сказал, завтра, я тебе тоже говорю, завтра. Угу. Я все это в курсе, все это знаю, как вопросы задавать, тоже знаю. Так что вот такие дела. Так, ты мне скажи, вот эта карточка сбербанковская, она где сейчас? Она у тебя на руках или у Любови? Она не она у Любови, не у меня. Я тебе рассказывал, у меня менты сумку да, изъяли без протокола, без всего. Просто отняли. Там у меня деньги лежали, которые ты перевел, я их снял. Э, ключи от квартиры, документы, военный билет, права. Ты Карточки мне... вот эти две. Стой, стой. Ты мне ничего ни этого не рассказывал. Ты мне буквально сказал, что тебя похитили в магазине насильно. Расскажи полностью эту историю. Ну, рассказываю полностью. Иду с магазина с водой. Из, куст... Из кустов у меня вокруг дома там кушири растут. Но нету здоровья покосить. Вылазивает мент, э, майор. Фамилии не знаю. На встречу идет другой лейтенант. Меня под руки в машину и в Ростов. И протокола вообще ничего не составлено. То есть меня, грубо говоря, просто похитили, а мои личные вещи украли. По-другому это трактовать нельзя, так как нет ни одного протокола. Должен быть протокол задержания и доставки в суд, как это положено, должен быть протокол изъятия моих личных вещей сумки в том числе. Ничего этого сделано не было. Тебя куда доставили? В отдел полиции или в дурку сразу? Меня, они, они меня посадили в машину, в машине пересадили, доехали до полиции, пересадили в «Жигули» и отвезли в дурку. Ой, не в дурку, а в суд. А? из суда в дурку. Наручники одевали? Наручников нет, не одевали. А в суд тебя во сколько привезли по времени? Вечером? Восемь, восемь вечера. — То есть, в нерабочее время? — Судья там, Да, в нерабочее время судья там был. Специальный суд провели, как бы закрытые по просьбе следователя. То есть, я даже не знаю, есть там, где публикация решения суда. Но я так понял, что есть, потому что ну, люди где-то добыли. — Вот эти полицейские, ты их раньше видел? Они в масках были или без? Конечно, видел. Это да, родные, полицейские, веселые. Я их всех знаю как обугленных. Ну, по фамилии не знаю, может, их там участковых человек 7 или 8. Я, естественно, не знаю их всех по фамилии, по имени. Mm -hmm. Я знаю своего непосредственно. А ко мне ж там толпами они ходили. Кто из них, кто херов. Ясно. Ну, вот я тебе как бы рассказал ситуацию. Сейчас буду звонить к Буду говорить, что шли по правам человека. Ну, я беседовал с правами человека, ну, с этим, не знаю, как его назвать, ну, давно, несколько лет назад, там ноль, абсолютно. То есть, там, Игорь, путь, Игорь, да. Игорь, там не беседовать надо, Нет. там надо потребовать провести вне плановую проверку. Я понял тебя, буду, передам, я понял тебя. У тебя, получается, сейчас на данный момент не действует ни один российский паспорт, правильно? Так у меня их нету. Я же тебе говорю, что менты меня пробивали по базе. меня нету в базе. И говорят, а кто ты такой? Я говорю, ну, найдете кто, значит найдете. То есть я ж тебе рассказывал, что следствие Каркищенко завели уголовное дело. Не сверив меня, у меня просто не с чем меня сверять. У меня нет ни не одного российского документа. А кого судили? Непонятно, не знаю кого, в суд привезли, у меня тоже никто, ни паспорта, ничего не спрашивал. А личность как у Кого стоп, стоп, стоп, Никак. Стоп, стоп. Со слов Каркищенко, со, со слов Каркищенко. Они... Сословка, Игорь, подожди, не перебивай, -мо, ну важные вопросы ну, задаю. Ты, ну, что ты одно и то же мне да не Спрашивай. одно и то же, я тебя пытаюсь вопрос задать, ты это. это не даешься Задавай. Зад... Задавай. Я ж для тебя стараюсь. Задавай, Антон. Я понимаю, много говорим лишнего. Я лишнего не говорю. Я вопросы задаю. Этот. Задавай. Получается, они личность вообще никак не устанавливали, а форма 1П они хотя бы там ну, смотрел, там показывал, нет? Где-то ты видел, что они форма ну, 1. п я, я лично не видел, но других вариантов, как по форме 1П у них нету. Но дело в том, что у меня паспорта нету, соответственно, форма 1П не действует. То есть, ну, туфта все это. Форма 1П не является удостоверением личности. По ней нельзя личность удостоверять. Нет такого законодательства это раз. А плюс еще у тебя старая форма 1П аннулирована, потому что ты это подал заявление об утрате, да? Или его краже, что ты там делал? Да. да, вот. да а новый, да, новый да. ты не получил. Получается, ни одна да. форма 1П, ни один паспорт Российской Федерации. У тебя они не, не действуют. Да, да, да, абсолютно верно. То есть этот, получается, Барвин, вот этот, черная мантия, он так на глазок определил, да? Что это ты? Ну да, но я же тебе объясняю ситуацию. Во-первых, никто не спрашивал у меня, предъявите, кто вы такой, дайте мне удостоверение личности. Хотя военный билет, который является также удостоверением личности гражданина Советского Союза, был в сумочке. В сумочку украли менты Веселовского района, поселка Веселова. Ну, это надо тоже соратникам скажи, чтобы написали это. Подготовили образец заявления. Или сам подготовь заявление, передай как-то на волю. Если передачки разрешены, ну так передачками передавайте эти все заявления, все бумаги. Вот, я тебе ты меня слышишь, что я сейчас получить могу. Люба мне принесла сегодня вечером передачу. Передать я ничего не могу. Нет такой возможности. То есть односторонние, только, -то... только тебе могут передавать? Да, да. Конечно, это надо где-то встречаться под окном, договариваться, писать и скидывать. А у меня сегодня ну, сестра каза, ручку взяла, отняла. Хорошо, у меня их три там, попряженные в разных местах. Ручку взяла, спи***. Мягко говоря, понимаешь, вот... Игорь, Игорь, тоже такие. Игорь. Третий да. раз я предупреждаю, перестань материться. Ну, это не мат, это русское слово. Русское слово. Игорь, Потом... ты сам себе вредишь. Антон, И... Антон, давай, давай, потому что мне звонить надо, отниму телефон. Добро, добро. Давай, давай. Ручку спи***ла у меня еще есть три в запасе. Сотчик. Наши люди.